Здравствуйте. Я разыскиваю свою бабушку. Ее мои родители сдали в какой-то пансионат. Я хочу найти ее. Да. Хорошо, спасибо. Угу. Да. Угу. До свидания. Что здесь делаем? Ты что, косорукая, что ли? Ты что, бумажки свои бума кидаешь? и должна голыми рукавишки подбирать? Это специально делаешь. Злишь меня? А буду. ты что здесь стоишь, подслушиваешь? Стоят, послушают, потом сплетни разносят. В палаты проходим. Все в порядке, давление нормальное. В тяжелейшем состоянии, с витальными, то есть смертельными, осложнениями экстренных хирургических заболеваний. Я решил решился вопрос. Да девчонки скоро с ума сойду с этим разводом. Этот черт если бы на север не ездил, уже давно бы хату от своего вещества найдёла. Слушай, тебе, наверное, любовника надо найти. Угу. Стоит там толпа желающих, я вам метлой их гоняю. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Работаете, гляжу, да? Угу. Ну, хорошо, что мы все здесь сразу, так и планерочку здесь проведем. В общем, у меня для вас новость. Зарплату нам вырезают. Вернее, не зарплату, а фонд стимулирующих выплат. Ну, вы же понимаете, что это зарплата. Mm -hmm. Вот. Ну, я смогла, что смогла, сделала. Но вы должны сами понимать. Городишка у нас маленький. Работы нет. Ну, может, ставку санитарки смогу. Разделите между собой. Ставка санитарки нас спасет, ага. Ну, или пеките бабуш... пирожки бабушкам здесь продавайте. А что смеешься? Мне тоже урезали зарплату. Я что, не решаю? А с еще такие множество? А что думают, что мы тут деньги лопатами гребем? Так это что, ко мне вопрос, что ли? Но мы Вы с, с Нилой Николаевной, конечно, подумаем. Может, какие левые деньги заработать? Ну что, не люди, что ли? М -м -м -м, а что у вас? Тебе-то чего волноваться? Ты вопрос с жильем уже решил? Василий Григорьевич на тебя переписал квартирку. Только мне еще не скоро в ней жить. В ниже квартиранты живут. А, кстати, что он на тебя-то переписал? Квартиранты... Алкаши, что ли? Или они за ним плохо ухаживают? Так да, они же вообще за ним не ухаживают. За ним я ухаживаю. Кто за ним будет ухаживать лучше, чем я? Алкаши исправно ему платят, хоть и алкаши. А у него там договор, поэтому он никак не может их выиграть. Ты у нас ласковая. Ну ладно, девочки, ставьте чайник, пейте чай. Мне пора. И не забудьте про свои обязанности. Хорошо. Девчонки, ну что это такое? Как жить в этой стране? Анечка, давай еще мне любовника. Мне бы кто нашел. Ладно, не прибедняйся. За тобой Колька в программе сбегает. Ой, девочки, Инга, я знала, что ты меня не любишь, но ну, не до такой же степени. Понятно. Девочки, ну какой Коля? Ну вообще ну не самостоятельный, никакой. Мне дочку в первый класс отправлять, еще и Колю туда же с ней. Этот Коля нищ, как церковная мышь. Зачем он мне нужен? У меня уже был один такой. уехал, ни алиментов, ни про ребенка не думает, ничего не надо. Так что мне и одной хорошо. Квартира хоть и съемная, зато машинка своя. Хоть и маленькая, ну своя. А там со временем, может, и поменяю на более крупную. Я тоже о машине мечтаю. Ты такую же маленькую тебе. Тряси мужа, он же у тебя военный, что для любимой жены машину не купит. Кто-то сначала право получит. Ой, девчонки, я сейчас закончу с разводом и начну новую жизнь. А этот пусть там на севере со своей живет, вы бы ее видели. Рыжая, вонючая. А почему вонючая? Ну, я так хочу. Очень образно написала. Я прям представила, что она вонючая, как будто бы ее не ухала. кошельке половины денег нет. Полина Петровна, вы, наверное, что-то путаете. Нет. Я точно помню. У меня были. Я откладывала, чтобы себе носочки теплые купить шарль. А то у меня поясница болит. А жаль, поколая сейчас дорого стоит. А то, что мне с пенсии приходит, я откладываю. Я точно... Помню сумму, которая была в кошельке. А сейчас там ровно половина денег. Полина Петровна, вы что думаете, здесь кто-то ворует? Нет, ну что вы? Не хотелось так думать. Но. Полина Петровна, вспоминайте хорошенько, куда вы деньги кладете. Сами запихаете их куда-нибудь, потом всех обвиняете. Идите, что ищите. Ирина Ивановна. Какими судьбами? Ух ты. Неплохо, неплохо. Эхо мне такой. Ирина Ивановна, ну я же обещала. Следующий ремонт за вами. Отлично. Как и договаривались? Ну ничего, ремонтик. Да ты садись, разговор у меня к тебе. Дело есть, разговор будет долгим. Давай. Людмила Николаевна, что делать будем? И без того нищенскую премию нам нынче урезали. Что там с пенсиями? Ну, как всегда, там все по закону. Никак нельзя с пенсии процент на счет пенсионата перечислять. Тут мы закон никак не обойдем. квартир тут у кого нет бездомные тут все живут слушай можешь фонд какой создать в пользу ну как как создают фонд поддержки дома при геронтологического центра как сейчас называется нет ирина ивановна лишнюю копейку нельзя с пенсии брать я же говорю все по закону да И что? Слушай, Ирина Ивановна. А вот тут есть у нас один дедушка. Сейчас вспомним, как его. Где-то личное дедушка у меня его было. У него внук богатый бизнесмен какой-то. Фирма нефтяная, курит газовая у него. А, вот он, Семенов Иван Иванович, нашла, 32-го года рождения. сын с женой в Америку уехали на постоянное место жительства. Внук здесь, в России. Иван Иванович, у нас уже 8 лет, и за все, за все это время внук ни разу дедушку не проведал. Насколько мне известно, у Ивана Ивановича была земля. Да, она внук ее отписал. А вот он у нас сколько? Восемь лет? А никого не было. А внук его здесь живет. Может с ним связаться? Как? Он у него предприниматель. Я предлагаю найти его, связаться с ним и сказать. Так, мы вот так? Приезжайте, посмотрите, в каких условиях ваш дедушка живет. А ведь это же ваш дедушка, как вам не стыдно? Приехать, конечно, он не приедет, но пожалеть на расстоянии может. Ну, а материальную помощь на ремонт, я думаю, для любимого дедушки не пожалеет. Неплохую материальную помощь. Даже на платье хватит. Инга, ты домой идешь? Олесь, зачем тебе это надо? Бабушка это? Не это, а моя родная бабушка. Ты знаешь, у меня же кроме нее никого больше нет. А родители? Родители? Да им водка родная дочь, а не я. Это ж сколько надо иметь наглости родную мать сдать в пансионат. Да может и там лучше, чем с дочкой, кашкой и сожителем на шее. Да, может, ей лучше. И все же, ей лучше будет со мной, понимаешь? Мне просто необходимо о ней позаботиться. А почему так вышло, что вы потерялись? Мать за своим любимым все время опускалась. Он водил и работал, не пил тогда. Вот она меня в каком-то городишке оставила. Там меня опека нашла, и я определили в дом малютки. А мать так и не объявилась о том, что бабушка меня искала. Это я уже узнала 8 лет. Мне директор детского дома рассказала о том, что меня бабушка искала. Я даже школу пропускала. Боялась, что бабушка придет, а меня нет. Не знаю, почему меня тогда ей не отдали и даже не показали. Говорят, что она не могла доказать, что это именно я ее внучка. Да, тяжелая история. Ну, теперь, слава богу, я могу позвонить и ее к себе забрать. Давай, подружка, я с тобой. Смотри, что я в своем блоге разместила. У меня полторы тысячи подписчиков из многих городов. Машка, Машка, спасибо большое. Нормально, жить будешь. Спасибо, Наташа. Да мне бы ваши проблемы. А можно мне с такого деткой Нет, не положено. Почему? Потому что у нас режим. Ну вот скажите, пожалуйста, вот что у нас за режим такой? Ну выйти никуда нельзя. Ну реально, мне вот, вот надо вот не выйти на улицу ну, спокойно, спокойно. Можно. Идите гуляйте, но в пределах пансионата. Ну мне надо на почту до газетой сходить. Вот как Газетки да, вам привозят. Телевизор вы смотрите. Радио слушаете. Какая еще, какая... каких новостей вам еще надо? Не мешайте работать. Что же у вас сейчас строго-то так? У нас все нормально. Да. У вас какие проблемы? У меня из окна дует. Мне нужно материал для заклейки окон. Будет у меня драное одеяло, я вам сообщу. Свободно. Все, спасибо. пожалуйста. Да. Ну вот еще минуточку. Вот я хотела еще спросить насчет крыльца. Ну, там реально, там скользко, там увидите. Вам уже не понять, что вам надо на улицу, то вам не надо на улицу, то вам скользко, то вам... Действительно, не мешайте работать уже и идите. Так, у нас на вторник... Мы изгореть понедельник. И вам... Да, Всего доброго. Как говорил ваш любимый мэр, э, надо обратиться к Всевышнему. И не будет скользко, ни скользко, не холодно. Я не поняла, понедельник или вторник уже? Понедельник. понедельник. Вот давайте разбираться. Тут не выходит по граммам Вы считали сами? А я вот, вот вы приготовьте, пожалуйста, а потом я зайду и мы с вами разберемся тоже. Ч приперся? Я на работе работаю. Иди домой, уроки делай. Мам, я хотел, чтобы ты мне помогла. Ты постоянно на работе, я скучаю. Скучает он. Я деньги зарабатываю. Иди домой. Ну как вы, Василий Григорьевич, нормально? Да пойдет. Ну хорошо. Вот знаешь, Анечка, я бы советовал тебе поменять машину. Почему? Твоя малолитражка, конечно, хорошо. Кушает мало бензина. Но вдруг урок, что случись, в ней же не выберешься потом. да? Да. Я бы тебе советовал сменить. А на какую? Ну, знаешь, дороги у нас, конечно, никогда ровными не были. Но я вот у внука своего видел фотографию в интернете. Mm -hmm. У него двух с половиной литровый паркетник. Mm -hmm. Так он тоже кушает мало. Но зато большой, семейный. А у тебя дочка. Может, ты замуж выйдешь, еще родишь. Так что прислушайся моего совета. Конечно, внедорожник не стоит, он жестковат. Ну вот паркетник совету. Ну хорошо. Спасибо, Василий Григорьевич. Сразу видно, что вы опытный водитель. Это еще что? Ко мне весь город за консультациями ходил. Раньше-то что, всего дв две марки было. Волга да москвич. Это сейчас другое время. Вам молодым дорога. Столько марок. Что? Что с вами? Все хорошо? Да, все нормально. Хандроса. Ну, смотрите. <смех> <смех> О, Чинга! пройди ко мне в кабинет, пожалуйста, и побыстрее. Да, меня тут информация дошла, что ты у стариков деньги Да вы что, Ирина Побойтесь Бога! Это ты побойся Бога. И мы так копейки остаются. Вообще, о чем думаешь-то, да? Воровать надо не по мелочи. Что ты как мышь? А что надо, как вы? Ш ты что сказала? А что слышали? Да. Я все про вас знаю. И про хату Балановой, и про фонд, который вы создали. Куда люди деньги на содержание стариков переводят. А вы их на свое содержание переводите. Ты что, сучка, тебе откуда это известно? Вы не особо пытаетесь это скрывать. Это все знают. Так, ну давай попробуем договориться. Давайте. Ты можешь продолжать свои делишки, но с сегодняшнего дня ни ты меня, ни я тебя не видим. Не попадайся мне на глаза. Пошла вон отсюда. Я же сказала, нет, чё непонятного-то? Наташка! Ты чё? Я сейчас Ивановну на взяла. Как? Насчет хаты Балановой. Кого? Ну, бабка у нас глухая Баланова. А, и чё? Ну, хату-то ж она у неё драла. Да ты чё, сама призналась в этом? Ну, нет, сама не призналась. Ну, мы с ней договорились. Угу. Она нам будет молчать про мои делишки. Ну, а я про её. А у тебя-то какие делишки, Инга? Ну, я у Петровны тут денег взяла без uh -huh. ее ведома. Uh -huh. Но ну, я ей все потом вернула. Uh -huh. Но она, видно, от этой бабки-то все и узнала. И решила uh -huh. меня на понт взять тоже. Ну теперь-то понятно, как она деньги зарабатывает. А я думаю, что всегда репортеров не пустила. что тогда приезжали. А она говорит, у нас здесь ремонт. Видно. Все сделали. А помнишь, Василий Дмитриевичу-то приезжал, сынок? Она тоже его не пустила. Свидание отказала. Говорит, отец не желает вас видеть. Чего бы он не хотел его видеть, он только об этом и мечтает. Ну, так, конечно, у него уже пенсия-то ветеранская. Чего ж она будет от такого лакомого кусочка отказываться, тварь? Ой, ташка нам-то как жить? Зарплата ж с Мышкин mm. Не знаю, не знаю, мы, мы здесь как в концлагере находимся. Не выйти, не зайти, репортеров не пускают, ремонт не делают, живем. Действительно, концлагерь. Телефоны те забрала у стариков, не позвонить никому. А кому им звонить? Они кому-то звонить будут. Да, некому уже. Ага. Действительно. Ладно. Пошли работать. Сейчас увидят, что мы тут сплетничаем. Да. Как? Да, Соловьева Мария Степановна. Да, да, спасибо большое. Алло, Маша, напишу себе там в блоге, что мою бабушку зовут Соловьева Мария Степановна. Да, мне сейчас этот ФСБшник звонил. Да, точно. Ну все, давай, пока. Че сидим, кого ждем? Можно по подышать свежим воздухом, посидеть. Надо... Сидите, гуляете, идите обедать, не потом за вас получать. Заколебали уже, гуляют они ходят, а потом от директора получаю, ходят, свежим воздухом дышат. А потом ту таблеточку, то давление померить клизму вам поставить нужно. Мария Степановна, что это вы там несете? Да вот несу, вспоминаю свою внучку, она у меня пропала, 18 лет ее не было, уехала куда-то с дальнобойщиком, и нет, у мати алкоголичка, не знаю где, может в пансионате на эту где-нибудь, где? хоть где, не знаю, молюсь на эту иконку, не знаю, что делать. Понятно, ну молитесь, найдется обязательно, Да, вот Пойдется. буду молиться. Вас проводить? Да, проводите, пожалуйста. Пойдемте. Инга, инга, Инга, Инга, подожди, ты что себе, решила машину покупать? Такие же свои буду продавать, такую же, вот ты сейчас смотрела, точно такая же у меня. А салон салончик? А я паркетник себе буду брать с салона. Паркетник? Да. Тоже безумных денег стоит. Ну, я накопила. Накопила? Да. Как можно нашу зарплату накопить на паркетник? Расскажи. А ты не воруй по мелочи. А нам на счет фонда поступил кругленький взнос от Семенова Владислава Николаевича. Здорово как! Как раз вовремя. Я же дочку замуж выдаю. Как раз на свадьбу пригодятся. Оплата капитального ремонта комнаты Ивана Ивановича. Я же говорила. Людмила Николаевна, вашу долю, как всегда, на карточку. Непременно. Все хорошо. И Хватит танечки завидовать. Это истерион. Василий Григорьевич помогает. Бабки подкидывает. Мало того, что он ей хату свою отписал, он ее еще и содержит. Угу. Так и дочка ее, представляешь, мучкой своей считает. Вот как у нее так получается? Я тоже так хочу. Угу. Не получится. Сейчас ой, одни нищие остались. Что у вас случилось? Меня украли медальон. Какой медальон? Мне от мужа достался. Одна память была, а теперь совсем ничего нет. Ну, может быть, вы его куда-то положили? Да я уже все перескала, все перетрясла. Нет. Кто заходил, не помню, кто заходил, не знаю. Это украли просто. Ну, не плачьте, найдется ваш медальон. Найдется. Ну, ладно, помогите найти мне его. Конечно. Да все, хватит реветь, найдется, Анечка, пошли. Ну что, по-крупному пошла? Золотой медалью? Винтаж. Еще не узнавала, сколько дадут за него в ломбарде. Ирина Ивановна, я не брала медальон. Ну-ну, мы еще поговорим. Да, Ольга Михайловна, я вас поняла. Ну, почему вы раньше-то не сказали? Ну куда я теперь с детем то надо было хотя бы за месяц предупредить. Вы же знаете, прекрасно, как у нас с квартирами ситуация. Ну-ну. Ну хорошо, да. Я вечером соберу вещи и отдам вам ключи. Счастливого пути. Привет, Маша. Привет. Ну что, цветы поливать каждый день, кота кормить каждый час. Ой, такая счастливая, как будто бы на свидание с мужчиной собираешься. Маша, ну ты понимаешь, я к родной бабушке еду. Ой, mm. Все, сейчас. Ну все, давай пока, пойдем. О, сколько ты Ирина да. Ивановна, это охрана. Вас тут спрашивают. А кто спрашивает? Из Министерства. Из Министерства. Ну, подойду. Из Министерства. Здравствуйте! Ой, а вы кто? А я Михаил из министерства, от Драгановской. А сама она обещалась прийти? Ну, она приболела. а а, -а, -а опугал ты меня. Начинаю в Драгановской. Точно. Тогда что? Знаешь, что? Я тебя попрошу. Передай ей вот это. Она знает, за что. Хорошо? Хорошо. Хорошо. А что ты улыбаешься-то? Да, первый раз взятку держу в руках. Ты недавно, что ли, у Драгановской? Ага. Ну, ничего, опыт приходит с годами, научишься. Ну, ладно, Это давайте. Какой-то не министерский... Друзья, только что вы видели факт передачи взятки одному должностному лицу, от а другого должностного лица. Коррупция! Ирина Ивановна пытается откупиться от посягательств со стороны министерства с их проверками винтажным и довольно недешевым медальоном. Из старинного золота. А где она его взяла? Это вообще другая история. Надеюсь, мы ее тоже расследуем. Ты опять здесь. Я же просила тебя не приходить ко мне на работу. Мам, я постоянно один дома. Мне скучно. Скучно тебе? Иди уроки делай. А мне деньги нужно зарабатывать, понимаешь? Деньги. Иди домой. Да. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, можно? Можно? Ирина Ивановна, помогите мне, пожалуйста. Мне... Да. Моя хозяйка. Подожди, Анечка. Что стрясусь? Понимаете, хозяйка квартиру продала, спешно в Москву уезжает. Ну, я уже вечером ей ключи отдаю. В общем, мне жить негде. Мне. Я слышала, что у вас. Неправильно ты слышала. Ирина Ивановна, мне не к кому больше обратиться. Ну у тебя же есть квартира. Выгонял каши, заживи. Да что вы все привязались к этой квартире. Это не моя квартира. Я не хозяйка там, я не могу их выгнать. Ирина Ивановна, не будьте, пожалуйста, такой циничной. Зря ты не ценишь такое качество, как циничность. Была циничная, я уже жила в своих Ирина Ивановна, ну Василий Григорьевич не может их выгнать. У него же договор заключен. Так они ж бичи. Да врала я вам. Никакие они не бичи. Это обычные деревенские жители. Многодетные. Ну, небольшого ума. Но все равно, как же к людям так относиться? Не попрёшь их на улицу? Захочешь – попрешь. Врала мне теперь с твоими проблемами лезет. Иди вообще, не лезь с нами с проблемами. Мне работать надо. Иди. Иди. Я Михаил, я веду свое личное расследование по поводу коррупции в одном доме для престарелых. Не так недавно я наткнулся на объявление моей коллеги-блогера Маши о том, что ее подруга ищет свою бабушку. И вот совпадение, ее бабушка находится в этом доме для престарелых. Настолько мне известно, старики там находятся изолированные от всего мира. У них нет телефонов, к ним не допускают корреспондентов. А мне бы очень хотелось узнать подробнее о жизни стариков в этом доме. Поэтому сегодня я под видом сотрудника министерства получила от директора старинный медальон, который стоит безумных денег. У меня все зафиксировано. Это была взятка. Я продолжу расследование, надеюсь на положительный исход этого дела. Так что подписываемся, ставим лайки. До свидания. Анечка, а что ты здесь делаешь? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Да, хозяйка из квартиры выгоняет. О, какой кошмар. Что же делать-то? Может, ко мне? Ой, да нет, там семья, да и договор еще. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Подожди, Васечка, да не нервничай. Черт, у нас же телефон добра. Анечка, пойдем ко мне в комнату. Ты дашь мне телефон, и а мы позвоним в агентство. Так агентство же деньги берут. За комиссию. Ой, господи. Да черт с ней комиссии. Позвоним, все решим придумать. Пойдем. Чего а это такое? Почему? Да, слышай, дорогая. Что? Что вы от меня хотите? Ну, умер человек, плохо спал. Я не поняла, почему ты там стояла. А что я должна была сделать? Ты что, первый день работаешь, что ли, я ничего не поняла? Нет. Ты забыла свои обязанности? И сколько он так лежит, мне интересно знать? Да только что упал. Будем разбираться. Не знаю, Анна, сомнительное это. что это. Да, печальное событие. Я начала, Анечка, при соболезнования. Все-таки ты любила Василия моего речи. Он был тебе другом, опорой, это, конечно, грустно все, убийца. Вот, чтобы не было лишних разговоров, мы все пытались спасти жизнь Василия Григорьевича. Анечка начала делать ему искусственное дыхание, потом подошла Инга, но все попытки его реанимировать закончились неудачей. Никто ни в чем не виноват. А вы бы прикрылись маленько дома. Не по случаю. Возраст. Никто ни в чем не виноват. Все поняли. А на успела отжать? Нам не надо лишних разговоров. Я думаю, вы все поняли. И на работу, пожалуйста. Идите, идите, чтобы больше ничего не случилось. А я тебя поздравляю, солнечная сволочь. Ирина Ивановна, да его реально переводят в Челябинск. Я не придумываю, и я еду вместе с ним. Ага, рассказывай. Вы что думаете, я придумываю? Хотите, я вам рапорт принесу? Ты лучше медальон принеси, который у старушки бедной украли. Я ничего не воровала, и ничего возвращать не собираюсь. Смотри-ка, врет и не краснеет. Да не воровала я! Вы не имеете права меня задерживать и мою трудовую книжку. Имею. Еще как имею. А вот ты посмотри, у меня только за этот месяц сколько жалоб на тебя. И у всех деньги пропадали, между прочим. А мы же знаем, кто это делает. Посмотрела. Вот это все лошадь клевета. Я просто машину хотела, как у Анечки, а вы мне какие-то бумаги подпазываете. Я столько не брала! Тут какие-то суммы баснословные. Ты докажи. А я докажу. Я этого просто так не оставлю. Удачи. И вам удачи, и барабан. Спасибо. Наташа, ты не видела медкарту Архиповой? Камеру. Кто такой? Не уберу, имею право. А ты кто такая? Я приехала забрать свою бабушку Соловьеву Марию Степановну. Нет у нее никого, мы пробивали, врешь. Я готова сдать анализ ДНК. Че, мексиканских сериалов насмотрелась? Нет, без бабушки я никуда не уйду. Я сейчас охрану вызову. Ирина Ивановна, дорогая моя, хорошая моя, покажите мою внучку, дайте мне, я в 18 лет ее не видела. Не положено, пожалуйста, не положено. пожалуйста, пожалуйста. I'm Сыночка, пошли домой. в очередь. что, не хотят машин? Мало ли, что я хочу. Но это никак к вам не относится. И тут я вам ничем помочь не могу. Зачаяния составлено, не было. Дарстина не была подписана. Ну, он просто обещал мне, но... Ну, мало ли то, что обещал. Вообще он не болел, он не собирался умирать. К делу это не прищешь слова. У него есть официальные наследники которые заявили свое право на наследство. Поэтому вам тут, простите, ничего не светит. Ну как же, я же. У меня есть свидетели, которые видели, как я ну, за ним ухаживала в доме. А доброты душевной, ухаживали за ним. Без плана на квартиру. Знаете, Анечка, я бы считала, женщины доброй, порядочной. А вы, оказывается, ухаживали за ними за квартиры. Знаете, я разочарована, Нам не очень чем будет с вами разговаривать. Всего хорошего. Рассказывайте. А что рассказывать? Что рассказывать -то? Что происходит в вашем учреждении? Ничего не происходит. Все как всегда, все нормально. Все, все все, в норме. Что случилось? Это подстава. Почему вы отобрали все мобильные телефоны у стариков? Ой, а вы знаете, они... Когда вот одни спят, другие не спят. Получается, кому-то звонят, и те жалуются, и пришлось отобрать. Но мы им разрешали звонить, они когда хотели, могли позвонить. И куда вы их дели? У завхоза они всегда лежали. Кому надо, приходили, звонили, мы им разрешали. А вот когда время свободное, чтобы без тихого часа... Ну, в общем, дозвонили они. Или сбыли на черном рынке, а? Да какой черный рынок? Вы что, они, он все у завхоза там же проверяли, кажется. Ирина Ивановна, где медальон? Ну, его ж, же знаете. Я уже ничего не знаю. Я уже в курсе, том, что... вы его вернули хозяйке. Ну вот. А так? А насчет левого фонда прокуратура разберется. А это все Бухгалтер. Бухгалтер. Что вы тут сопли размазываете, когда хату у бабушки Бавановой отбирала, совесть не душила? Да никто не отбирал, они, они сами. Они же сами предлагают-то. Дети побросали, надеяться не на кого. Мы к ним по-человечески, вот они и предлагали. Да и, А эти пять квартир, ну, тоже сами, все сами. Дети-то их побросали, дети злые. И так вот умирают, а они потом из-за наследства дерутся, а так, да, я хотела и продать их, я хотела их пустить на благотворительность, но не успела вот теперь, не успела, а хотела, Ой, правда, хотела, что-то сердце плохо. Короче, вам грозит большой срок за то, что вы тут устроили концлагерь. Хватит мыть, и не надо тут сердечный приступ разыгрывать. Знаем мы ваши женские штучки Все, на выход Такой же точно пансионат Там тоже не будет ни телефонов, ни вкусной пищи Побудете в той же шкуре